Привет, посетители Немиркин-центра, с возвращением. Как звучит ваш внутренний диалог? Саморазговор – это то, как вы естественно общаетесь с самим собой в течение дня. Он может быть позитивным или негативным, и может влиять на вашу самооценку, самооценку и уверенность в себе. Когда речь идет о негативном саморазговоре, есть некоторые фразы, которые могут нанести особый вред для вашего благополучия. Итак, вот шесть опасных фраз для саморазговора, которые вы должны перестать использовать. Первое – «Я ничего не стою». Что определяет вашу ценность? Для многих людей самооценка может зависеть от целого ряда факторов. Можно легко позволить другим людям, определенным моментам или ситуациям, снизить вашу самооценку. Однако самое главное, что нужно помнить, что самооценка всегда была и будет внутренней. Она расцветает от того, как вы говорите с собой, и от того, как вы себя воспринимаете, а не от того, как вас воспринимают другие. Второе. Не стоит и пытаться. Вы когда-нибудь останавливались себя от того, чтобы попробовать что-то новое? Говорили ли вы себе, что у вас, скорее всего, ничего не получится? Еще до того, как начали? Хотя вы, возможно, хотите уберечь себя от возможного смущения, вы непреднамеренно тормозите свой собственный рост. Мы склонны недооценивать себя, но иногда наш потенциал может удивить население, если мы дадим ему шанс. Номер три. Меня недостаточно. В этом мире с растущей конкуренцией легко занизить собственные достижения. Критика со стороны окружающих или небольшие неудачи могут заставить нас забыть о том, о том, что мы делаем хорошо, и заставить нас чувствовать, что мы делаем недостаточно. Или что мы просто недостаточно хороши. Эта фраза может пагубно сказаться для вашей самооценки и уверенности в себе. Вы достаточно хороши и ценны такими, какие вы есть, независимо от того, с какими неудачами вы сталкиваетесь каждый день. Номер четыре. Я слишком чувствительна. Вы когда-нибудь называли себя слишком чувствительной, когда вы злитесь? Вместо того, чтобы позволить себе почувствовать все эмоции, это обычное дело, но иногда это приводит к тому, что вы принижаете свои собственные чувства. Если вас что-то беспокоит, то это беспокоит вас. И это совершенно нормально. Даже если другие люди не считают, что что-то должно вас расстраивать. Это не делает ваши чувства менее важными или менее реальными. Номер пять. Я не заслуживаю любви. Думали ли вы когда-нибудь, что не заслуживаете любви? Если да, то вы не одиноки. Такие мысли встречаются часто, и они вредят вашему благополучию потому что они вызывают проблемы с самооценкой и самоуважением. По словам доктора Джарабека из PsychTests, различный жизненный опыт может негативно повлиять на, на то, как мы воспринимаем себя, любим себя и уважать себя. Прилагая сознательные усилия, чтобы относиться к себе с любовью и уважением, не только повысит наше личное счастье, но и послужит примером того, как мы хотим, чтобы к нам относились окружающие нас люди. И номер 6. Я неудачник. Когда что-то идет не так, что вы говорите себе? Обычная реакция – назвать себя неудачником. Когда у вас ничего не получается, этот ярлык может показаться единственным подходящим назвать себя. Однако многие из нас не понимают, насколько вредным может быть позволять себе верить в то, что мы неудачники. Даже если мы потерпели неудачу. В такие моменты, вместо того, чтобы усугублять свои трудности, лучшее, что вы можете сделать для себя, это стать самой большой системой поддержки. Наступая на себя, вы только еще больше оттолкнете себя. Но будьте добры к себе, даже когда вы признаете неудачи, может побудить вас перестроиться и вернуться более сильным. Мы надеемся, что это поможет вам узнать о некоторых фразах самообмана, которые могут повредить вашему благополучию. Относитесь ли вы к какому-либо из этих пунктов? Может быть, мы что-то упустили? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.